Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Грэмми Гейм. Краткий обзор у меня есть на YouTube. Если кого заинтересует, можете посмотреть. Это же видео по выводу монет. Значит, в прошлом видео я забыла вам сказать самую главную вещь, то что... Нужно активировать машину. При регистрации даются 500 монет, 500 коинов. Их вывести нельзя, но можно приобрести машину, я показывала. И ежедневно раз 24 часа вот здесь надпись, что нужно включить машину для мороженого. Ее нужно активировать. Так заходим и активируем. Все, через 24 часа опять захожу и активирую машины ежедневно. Ежеча, нет, раз в минуту мне идет 0.13 коина. Значит, по выводу монет, друзья, что здесь происходит? Проверила я на вывод. Платит. Значит, вот баланс. У меня 3103 монеты. Вывела я только 200 монет. Вот здесь обмен. Минимальный вывод 200 монет. Значит, смотрите. У меня 3000 монет. Здесь я... Ну, вообще, как бы, мы можем минимум 200 монет. Далее идет 1000 коинов. Это 10 центов. Ну и по нарастающей. У меня 3000. И я могу заказать, да по идее, вот это 1000 коинов. На вывод. И что у меня здесь? Я прописала в настройках, когда я писала видео, я прописывала. Пар кошелек, потом я еще прописала с Fawcett Pay. USDT значит я что кликаю вот сюда на пайер и ставлю на вывод вот на тысячу монет и что мне здесь они пишут переводим на русский смотрите вы не соответствуете требованиям для вывода средств я покупала мар а, депонировала сюда один бакс вот. я купила машину и сделала там реинвест. Еще как бы, да? О -о -о. И я не могу ни на фаусетп, мне не дают вывести. Ни на пайер. Ладно, я попробовала по минималке 200 монет. 200 монет не дали вывести. Я выводила на пайер. Это 2 цента. Но вывод тут доступен раз в 24 часа. Видим, да? Теперь через 24 часа я только могу сделать следующий вывод. В общем, меня это не устраивает. То, что проект платит, монеты вывелись платит инстантом 5 ноября. И взяли комиссию. И что я буду выводить по одному центу? Раз в 24 часа выходит... Вот, греми Game. Ну, типа платить все замечательно. Вот. Я не рекомендую сюда инвестировать. Хотите работать без вложений, так как здесь нам дают возможность без вложений работать. Работайте без вложений, минималку набирайте и ставьте на вывод 1 цент вам придет. Если вам дадут... Вот. Я написала в поддержку. Не знаю, ответит мне поддержка или нет. Суббота, воскресенье у них выходной. Ну, посмотрим. Ответит или нет, я думаю, что навряд ли Тут кто мне ответит. Вот. Что я могу сказать по этому проекту? Я впервые в таком проекте участвую. Какаха, а не проект. Вот меня это, конечно, не устраивает. Вот, у меня куплено машины, мои машинки. Вот эту я купила за 4 200 монет. А это дали при регистрации за бонусные я активировала и сделала вот реинвест. В общем, как-то так. Хотите работать, работайте, не хотите, пройдите мимо. Общем, меня это не устраивает. Я ждала лучшего, конечно, от этого проекта. И ежедневно по одному центу, но провались, конечно. Всем удачи, больших заработков. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч.